Как правильно выровнять стены, чтобы поверхность стала идеально ровной? По видам применяемых материалов существует два вида выравнивания. Это сухой и мокрый. Сухой способ выравнивания стен. Это монтаж каркаса по всей площади выравниваемой поверхности, с последующей его обшивкой различными отделочными материалами, например гипсокартоном. Такой способ выравнивания применяется в основном при больших перепадах. Мокрый способ выравнивания. Это нанесение на стену выравнивающих штукатурных смесей. К ним относятся цементно-песчаные, цементно-звездковые, гипсовые и другие смеси. В этом случае толщина выравнивания не превышает, как правило, 40-60 мм. Выравнивание стен – достаточно трудоемкий процесс, и кроме того, он предусматривает достаточно длительные технологические перерывы. Прежде всего необходимо измерить неровности поверхности, для этого необходима рулетка, отвес и длинный уровень. Измерьте периметр комнаты. Параллельные стены должны совпадать по размерам у пола и потолка. Если размеры параллельных стен разнятся у пола, возможно углы комнаты непрямые, а это чревато проблемами в дальнейшем при стыковке в углах листовых или штучных элементов отделки. Тоже будет происходить, если не совпадут параллельные размеры одной стены, например, у пола и потолка или вертикальные размеры одной стены. С помощью уровня можно измерить вогнутость или выпуклость выравниваемой поверхности, приставляя его к стене вертикально, а затем горизонтально через каждый метр. При горизонтальном измерении можно также использовать шнур, туго натянув его вдоль стены. Немного отступив от каждого угла и начертив по две вертикальные линии на каждой из стен комнаты, можно определиться с видом применяемых строительных материалов. Если стены завалены больше 40 мм, их желательно выравнивать гипсокартоном, смонтировав для него каркас. Для меньшей кривизны возможно выравнивание штукатурными смесями. Рассмотрим выравнивание стен штукатуркой. При выравнивании старых стен очистите их от старой краски, обоев, пятен ржавчины, копоти масляных пятен и грибка. Все найденные дефекты удалите механическим способом. После этого осмотрите старую штукатурку, простукивая поверхность стены, например, торцом мастерка. Плохо держащуюся штукатурку отбейте от поверхности и вновь оштукатурьте это место более прочным раствором. Дождитесь, когда поверхность стены высохнет, и загрунтуйте. Благодаря глубокому проникновению грунтовки в поверхность основания, она значительно улучшает адгезию слоев штукатурки, нанесенных на стену. При нанесении штукатурного слоя на новые стены, если они выполнены из обычного кирпича, необходимо убрать излишки кладочного раствора, грязи и пыли, и можно приступать к штукатуриванию. При толщине слоя более 2 см используется штукатурная сетка для армирования. При оштукатуривании бетонных стен и стен из облицовочного кирпича. Поверхность предварительно грунтуется составом типа бетона контакт. Чтобы после окончания работ по выравниванию стен добиться исключительно ровной поверхности стен, на них предварительно необходимо закрепить штукатурные маяки, например монтажные рейки. Вертикальность каждого маяка проверяется отвесом. Крепятся они с помощью гипса через каждые 50 см, а между собой расстояние будет зависеть от длины правила, скользящего по двум смежным рейкам. Раствор между установленными рейками набрасывают на стену с помощью мастерка, а затем провилом равномерно распределяют по направлению снизу вверх. Как правило, для выравнивания стен гипсокартоном сначала под него монтируется каркас из металлических направляющих и стоечных профилей. Изготовление деревянного каркаса из брусков нежелательно, поскольку он подвержен деформациям. Монтировать каркас начинают с крепления направляющих профилей по полу и потолку, соблюдая соосность по вертикали. Но перед тем, как закрепить направляющие профили, следует уплотнить места примыкания к полу и потолку специальной уплотнительной лентой. Затем между ними крепятся стоечные профили с шагом 30, 40 или 60 см, параллельно друг другу, так как эти размеры кратные ширине листа гипсокартона равные 120 см. Перед тем, как крепить стоечный профиль для гипсокартона, следует убедиться, что стыки между листами будут размещаться строго на стоечных профилях. Крепление гипсокартона к профилю осуществляется при помощи шурупов с конусными шляпками и мелкой резьбой, погружая на 1 мм в структуру листа. Шаг крепления не более 20 см. Во влажных помещениях, таких как кухня и ванная, следует применять влагостойкий гипсокартон. Чтобы его отличить от обычного, достаточно взглянуть на цвет картона. Влагостойкий имеет зеленый наружный слой бумаги. После монтажа гипсокартона стыки замазываются шпатлевкой с укладкой армирующей ленты с ячейкой от 3 до 5 мм. Также заделываются и все шляпки саморезов, которыми были закреплены листы гипсокартона. На этом все. Спасибо за внимание, всего вам доброго и до новых встреч!